Всем привет, пациенты Палаты Немиркин! Прежде чем мы начнем, мы хотим выразить огромную благодарность за всю любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Цель канала – сделать психологию более доступной для всех, так что давайте начнем. Хотя для большинства людей мечтания являются забавным времяпрепровождением, некоторые люди испытывают частые и навязчивые грезы, которые могут мешать их повседневной жизни. Возможно, вы замечаете, что размышляете так часто, что это начинает негативно влиять на вашу жизнь. Такой тип дневных грез является центральной темой дезадаптивной мечтательности. Это вид сна наиву, который сильно нарушает повседневное функционирование и качество жизни. Обратите внимание, что навязчивые грезы, также известные как НГ, не классифицируются как психическое расстройство в диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам. По сравнению с другими, более известными расстройствами, исследования, посвященные навязчивым грезам, были немногочисленными – это видео не предназначено для того, чтобы указать на точный диагноз НГ, поэтому, пожалуйста, не пытайтесь ставить диагноз себе или другим. С учетом сказанного, вот пять признаков навязчивых грез. Во-первых, вы настолько увлеклись своими мыслями, что забыли, где находитесь. Если вы не понимаете, где находитесь и что делаете, потому что слишком много фантазируете, это может негативно сказаться на вашей работе и личной жизни. Во-вторых, вы чувствуете себя расстроенным из-за количества времени, проведенного за дневными грезами. Пациенты, которые сообщали о чрезмерной дезадаптивной дневной мечтательности, также отмечали, что их угнетает количество времени, которое они посвящают сну наиву. Например, одна женщина, борющаяся с НГ, сообщила, что несколько часов в день ходила по кругу, качая шнурок в руке. Ей нравилось это занятие, но она также испытывала противоречие из-за количества времени, которое она тратила на размышления. У нее были другие обязанности, которые она не могла выполнить, потому что все свое время она тратила на грезы. В-третьих, вы склонны больше помечтать, чем поговорить с людьми. Можете ли вы обнаружить, что предпочитаете предаваться размышлениям, а не другим социальным занятиям или хобби? Если да, то, возможно, вы испытываете симптом дезадаптивной мечтательности. Этот симптом часто встречается у людей, которые борются с НГ. В-четвертых, навязчивые грезы изменяют ваше восприятие мира. Люди, страдающие НГ, отмечают, что их чувства обостряются, когда они фантазируют. Они могут чувствовать тактильные ощущения, слышать звуки или визуально видеть то, о чем думают. Это происходит на уровне, гораздо более глубоком и захватывающем, чем обычный сон ву. В одном случае человек сообщил о повышенном присутствии в своих грезах. В другом случае человек сказал, что испытывает меньше болевых ощущений, потому что фантазирует о своем идеализированном Я. И номер пять. Вы не можете контролировать свои навязчивые грезы. Некоторые люди испытывают трудности, пытаясь ограничить время, которое они посвящают своим мыслям. Если кто-то не может регулировать свои сны наяву, то это может быть признаком более серьезной проблемы. Дезадаптивная мечтательность – это скользкая дорожка, которая может сильно мешать повседневной жизни человека, вызывая замешательство, дистресс и ухудшение социального взаимодействия. Если вам интересно узнать больше о дезадаптивной мечтательности, посмотрите наше видео «Это не просто мечтание наяву, а не неадаптивное мечтание наяву». Узнали ли вы какие-либо из этих признаков НГ в своей жизни? Или вы знаете кого-то еще, кто может проявлять эти черты чрезмерной мечтательности? Поделитесь с нами своими мыслями в комментариях ниже. Кроме того, поставьте лайк и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть интересно. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на колокольчик уведомлений, чтобы получить новые видео. Как всегда, супер спасибо за просмотр!